Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму молодые кабачки по очень вкусному рецепту. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берем 2 кг кабачков, обрезаем у них хвостики, а затем нарезаем кружочками толщиной около сантиметра. Складываем все кабачки в миску, добавляем 50 мл подсолнечного масла без запаха, и хорошо перемешиваем дальше разогреваем сухую сковороду и обжариваем на сильном огне поочередно все кабачки доводить их до готовности не нужно достаточно чтобы с обеих сторон появилась золотистая корочка Жареные кружочки кабачков складываем в миску и даем немного остыть. В это время нарезаем перьями 300 граммов лука. Помещаем его в какую-то емкость. Добавляем 15 граммов соли и хорошо мнем руками до выделения сока. 35 граммов чеснока мелко рубим ножом. Теперь в еще теплые кабачки перекладываем лук. Добавляем туда 30 граммов приправы для шашлыка, измельченный чеснок, 30 граммов сахара, 3 грамма черного молотого перца, 50 миллилитров 9% уксуса и хорошо перемешиваем. Затем накрываем кабачки тарелкой подходящего диаметра сверху устанавливаем груз у меня двухлитровая банка с водой и отправляем в холодильник не меньше чем на 7 часов спустя указанное время достаем наши кабачки из холодильника даем им прогреться до комнатной температуры примерно около часа а дальше раскладываем кабачки по стерильным банкам при этом хорошо их уплотняем